Рассмотрим простейший прибор для вооружения глаза лупу. Лупа это линза с малым фокусным расстоянием около 10 сантиметров. Ее обычно помещают близко к глазу, а предмет в ее фокусе. Лучи от предмета после преломления в линзе образуют параллельный пучок. В этом случае мелкие детали предмета рассматриваются без напряжения. Из рисунка видно, что лупа увеличивает угол зрения.